Представляем набор «Сияющая кожа». Средства этого набора сделают вашу кожу здоровой, сияющей и светящейся изнутри. В набор входит флюид альфа-дерм на основе 5% миндальной кислоты и комплекса АХ-кислот. Антиоксидантный коктейль Матрикс содержит в своем составе мощнейшие антиоксиданты и создаст на коже эффект «Софт-фокус» сыворотка интенсив омоложения разглаживает морщины укрепляет кожу усиливает выработку собственного коллагена содержит в своем составе два вида гиалуроновой кислоты и фитостволовые клетки яблока способ применения утром после умывания и тонизации нанесите сыворотку интенсив омоложения на все лицо, включая область шеи и декольте. Распределите сыворотку до полного впитывания, после чего нанесите витаминный коктейль Vita Matrix и также распределите его по всей коже. Вечером после умывания и тонизации нанесите на все лицо флюид альфа-дерм, избегая кожи вокруг глаз и области губ. В летний период Альфа-дерм рекомендуем наносить в вечернее время, а днем использовать солнцезащитные средства.